Привет, друзья! Это будет самое длинное видео по стейшн 922MQ за всю историю существования файла. Он шотер. Он говорит, что ему достаточно только виды из моего окна. Привет, друзья! А вот и ты, падла! Ты хоть знаешь, скольким людям ты взломал жопу своей подпиской? файл Valborg clone death 532-191-109 не является подлинным. На самом деле, это клип-группы Depeche -mod. Кстати, от Valborg ночи идет название Valborg Saften. В шведском оно пишется вот так, в нем допущена орфографическая ошибка. Вот так пишется это слово, на самом деле. Я знаю, что скоро жнутся, говорили Ширшняг и Роза Робот. Ну и начало со штанами на голове. Смешно, а я скажу в край не смешно. За пацаны такие у меня какашки есть. А я считаю, что он улетел на розовом слоне. У меня самые правдоподобные версии. Всем привет. Сегодня я расскажу о своих грудких снах. Всем привет! Это вторая часть моих страшных снов.